Бонжур Здравствуйте, друзья! Апельсиновый пирог «Зимнее солнышко» с пористым воздушным бисквитом, легкой цитрусовой кислинкой и необычным, очень симпатичным внешним видом. Этот пирог как будто создан для этого времени года. Готовится он молниеносно. А начнем с выбора апельсинов. Для рецепта нам их нужно 2 или три. Для лучшего результата апельсины нужны сладкие, без горечи. Апельсин обязательно помыть и нарезать его кружочками средней толщины. Форму для выпечки, если она у вас не силиконовая, лучше всего застелить пергаментной бумагой и смазать сливочным маслом. Присыпать дно формы сахаром, выложить апельсины по кругу, начиная с середины. Для теста 2 яйца взбить с сахаром до появления пены. Залить растительное масло, перемешать. Натереть в тесто цедру апельсина. Из второго апельсина выжать сок. Залить его в тесто. Муку соединить с разрыхлителем и просеять в жидкую заготовку. Тщательно соединить все ингредиенты до получения однородного теста подобной консистенции, залить апельсины тестом и убрать пирог в духовой шкаф на 25 минут при температуре 180 градусов. Я к этому пирогу делаю пропитку, но это строго по желанию. Сок третьего апельсина соединяю с сахаром и немного его увариваю. Готовый еще горячий пирог Поливаю сиропом и переворачиваю на отдельное блюдо. Пирог готов! Угощайтесь! Подписывайтесь на мой канал и не забывайте заходить на новинки. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтол!